И всем привет, с вами Росиксон, и сейчас расскажу о проекте Бока Чика и как на нем заработать. Ходл Нир! Также по ссылочкам в описании будет мой телеграм-канал, где вы узнаете, что я делаю в данный момент. Например, сейчас я участвую в турнире от Нир Games, Кости, где я купил nft за один Нир, и, возможно, выиграю более 8 Нир. Кстати, действительно стоит подписываться также на телеграм-канал, НИР, потому что там я увидел новость, например, то, что будет о с Гейта Йо и амбассадор Гейта Йо. Решил зайти, быстро задал вопрос, выиграл более 20 долларов. Так что вы в Телеграм-каналах и узнаете и полезную информацию, там иногда интересные конкурсы. Например, сейчас идет конкурс стихов в НИР Геймс. В общем, заходите, там очень интересно. Что же такое Бока Чика? А перед этим в комментариях можете написать... Знакомы ли вы с Бока-Чика? Может вы даже покупали там монеты или не покупали и почему? Так, с Бока-Чика это ведущая платформа IDO, которая использует возможности блокчейна NIR и алгоритма консенсуса для предоставления уникального, беспрепятственного и безопасного способа сбора средств для различных инвесторов. Ну то есть, площадка IDO. Бока-Чика берет учитель на себя проекты, основные на NIR, и предлагает им немедленные возможности для сбора средств. Какая же миссия у Бока-Чика? Ну это в объединении двух сторон. Розничные инвесторы, которые ищут быстрые и надежные простые способы инвестирования в инновационные блокчейн-решения на ранних стадиях, и предприниматели сферы блокчейна, которые занимаются сбором средств на платформе, обеспечивающей гарантии безопасности поведения. И добавлю немного от себя. Ну, бокачика это это идеоплатформа. И, как я уже говорил, она объединяет сразу двух людей. Это предпринимателя, который ищет деньги. И человека, который хочет вложить. И, как мы все понимаем, предприниматели бывают разные, проекты бывают разные. Поэтому нужно очень тщательный ресерч проводить. Ну и думаю, самое главное просто заходить на малый процент от депозита и понимать, так сказать, во что вы вкладываетесь. Если вообще перспективы у монеты, будет ли у нее использование, какие у нее конкуренты, какой рынок, может ли вообще монета масштабироваться, ну, грубо говоря. Так, теперь структура Бокачики. Ну, структура основного Бокачика IDEO будет включать в себя следующее качество. Однородное распределение токенов проекта, справедливую модель кругового заказа продаж и работу без токенов. Для равномерного распределения сбора средств по различным раундам неизменно важно выделить для каждого раунда соответствующие условия. Ну, примерно как-то так. В общем, мы узнали бокачика, это IDO-платформа. Кстати, какие монеты? Знаете ли, вы какие монеты уже были на IDO-бокачика? Это Аврора, это Джамба. Я, кстати, недавно получала аирдроп от джамбо. Довольно маленький, там что ли, 10 баксов я получил. В общем-то, в комментариях можете написать, как вам отдела под почему она вам нравится или не нравится, конструктивную критику, буду благодарен, всем спасибо, удачи, и будьте аккуратны, проводите свое исследование перед покупкой чего-либо.